Охуеть, а это кто? Ботинок забирай с трупа. Аккуратнее, не упадите вниз. А у меня два. А, у нас у всех есть. Это Андрей был бедный несчастный. Лох. Нет! Нет! Что происходит? Выпустите меня, блин! Пацаны! Пацаны! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. И сегодня у нас довольно-таки необычная инди-игра, которая вот-вот вышла недавно. Она называется Half Dead 2. Давайте скорее начинать, я вам расскажу о ней поподробнее. Короче, в этой игре, ребята, если кто смотрел фильм Куб, смысл этой игры такой. Мы находимся в Кубе, вот в таком вот, да, который состоит из множества комнат. Это такой лабиринт многоуровневый, в том числе, тут есть другие этажи. Каждая комната, она может скрывать за собой ловушечку или выход из этого Куба. Мы должны, собственно, выбраться. не со мной Нофекс, Здравствуйте, Тёма. Да, радуйте. Жесткие респекты С нами You Destroy Yourself. Андрюша, привет. Здорово, здорово. И ванила, ястринский убийца Вэлл. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. А кто девочки? А, кто у нас получается, мы я, с тобой я... мужики, а вот это, значит, женщина. Да, наши, мы настоящие да? мужики. Я, я, я что то нажал. Там льдинки, не, не пойду туда. На кнопочку G, ребята, мы кидаем ботиночки. У нас есть ботиночки. Они нужны для того, чтобы чекать. Вот смотри, открываешь, да? Блядь, Так, короче, э, давайте я попробуем. Считаю, так, у нас есть две бабы, значит, бабы идут первыми. Согласен, бабы должны идти первыми, давайте. Ну, женщин пропускают-то. Э, Чёрная э, женщина, вперед, Андрей. Кидаю. Нет, нет, а, не это не смертельная ловушка, да? В плане того, что она смертельная, если только не заходите, не заходите. Если Ой, она тебя брызгает, ты, ты умрешь. Если она брызгает, ты умрешь. но ты можешь отбегать ее. Это какая-то кислота, ты чё? давай. А чё там? Пойдём к А, я отъезжаю, Найди, меня нахера, ну я туда не пойду. Бойся. Что такое, что случилось? Ладно, пойдем туда. Давайте ну, в другую комнату, в другую. Слабый, в другую комнату Подожди. Так, еще одна а хуйня а? такая же, да? Э? Хочу ботинок забрать. Ой! А, а! А! А! Нет, нет, нет, я вас потерял. Где выход? Где выход? Вижу, вижу вас. Подождите, стойте. Здесь все комнаты, вот именно. А здесь что? Так здесь ничего, ребят, давайте ко мне. Здесь ничего нет. А а мы там пылим, мы там игру иначе А, стойте! Нет, нет, нет! нет. Не заходите сюда. А что здесь? Здесь просто ветер дует Подбывает. и.. Да, просто ветер дует. Нам нужно найти комнату, где а вниз вот выход есть. Вниз, а нам не наверх? Бля, тихо, тихо, Все, тихо. хорошо, все, О, все хорошо. Это все книги, блядь, просто. Будет... А! А! Я покормил крокодильчика. <сохранитель> Минут Андрей. На <сохранитель> ну Андрей отъехал он. только что. Какой Охуеть, а это кто? Ботинок забирай с трупа. Аккуратнее, не упадите вниз. А, у меня два. А, у нас у всех есть. Это Андрей был бедный несчастный. Лох. Нет! Нет! Что происходит? Выпустите меня, пляв! Пацаны! Пацаны! А вроде ничего не происходит. Все нормально. Подожди. Рано паниковали. А ты не отъезжаешь? А как? А. Да минус. Все, отравление газом. Минус очень быстро. Так, спокойно. Мы выберемся, давайте. Мы же почти все комнаты уже. А! Я ничего не вижу. Нас сфоткали. Мы с тобой влюбленные пары. Подожди. Иди сюда. Она хочет мою задницу задницу Ух ты, ебать, не, нахуй, нахуй, пошли, иди сюда. Какого-то логического конца. А! Так, сюда нельзя. У меня не осталось ботинков слышь. У тебя тоже! У меня последний утонул только что. Я, подберу его. А, все нормально. Мишки. Там мишки? Это вот куда мой ботинок улетел, блядь, здесь, короче. Ловушка, это куча мишек, блядь. Как мило, я хочу такой мить. Единственный кал, что двери закрываются слишком быстро. Вот дрочить двери прям заебываешься. Нормально все. Все. А! А! Блять! Блять! Пошли, отсюда! Ненормально! это за пиздец? Это тентакли жесткий, блядь! Открой! Открой! Да это я закрыл! Открой! Все, пошли дальше, Бля, заебата игра, на самом деле, веселая, вот так вот бегать. Единственное, что. А! Минус! Еще одна ловушка смертельная, мать твою, да что ж такое! А ч это, а ч здесь выкачивается воздух, и ты типа задыхаешься, насколько я понимаю. Где выход-то? Пики точенные хуе драчены. Пойдем назад, смотри, через интакли направо. Ты пидор! Быстрей! Ты куда делся? Ты пошел, ты пошел налево. Да, я пошел на. Иди сюда, то что назад вернулся, пошел в... там, где мы были. О, а что это вот это в коробочке там валяется? Где слева от тебя? Вон слева от тебя. Ких такой. Не знаю. Что я взял? Это хилка. Да ладно. Ну. О, нихуя себе! Где, блядь, спуск вниз? Хуль такой здоровый лабиринт, Я уж заебас, тут ходите, если честно. Ботинок. А больше нету? Нет, он всегда один а, в комнате максимум один, У меня один есть да. Блядь, да что такое, сука О, Вот это, блядь, смерть Где спуск вниз-то, ёб твою мать-то, алло Вот, смотри, вот такие спуски надо вниз искать Видишь? И ну, а и, типа, это на следующий уровень мы переходим да. здесь А! Это что за хуйня? Ебать, мне просто уже хочется контента посмотреть, понимаешь? Мы без ботинка мы по хардкору. Шарик, шарик. О, смотри, шарик. Бля, а так? Оно вылазит в подарок, это мне. Дай, дай. Дай, дай. Может, это дай, возрождение кого-то? Не знаю. Ну-ка попробуй. Блять, это было охуенно! Так, ладно, ребят, я один остался. Но это на изи. Сейчас будет карточка. Сейчас я один выживу, я уверен. Я на процентов уверен, что это MLG-игрок, поразит 12 гигабайт, который врывается на изи во все. Ему ничего не страшно, видишь, он идет спокойно. Пока эта хуйня будет разворачиваться, я уже в другую перебегу спокойно сейчас найду выход. Блядский, сука, книги, блядь! <смех> Смотрите, ботинки отмечаются, короче, еще на карте. Бля, смотри, мне прям везет в этой игре. Я вообще не могу. Я просто иду на рандоме, ничего не кидаю, и, блядь, не отъезжаю. Ни хрена ты заметил? Смотри, как я, блядь, как, как я молгашу, как батя, блядь. А? Сосать аллигаторы. <смех> Здравствуйте, до свидания. Бля, О, все, бля да, бля, Ты пришел, ты пришел туда, куда надо было. Да выебывался. Ну я так хорошо играл, я столько жил. Неужели никак из таких не выбраться? Но ну, по крайней, первой части я не понял, как выбраться из таких смертельных. Ну, Походу, их нельзя выбраться никак. Шука! А! А! А! А! Нахуй, а! а! Блять, анлаки, блять, получены достижение. Это ма. О замерз! У меня пропала моя прическа! Нахуй! Умирать. Попытка номер два, ёпты. Давайте будем идти. Вот по стеночке, вообще лучше, давайте будем идти. Помните правила лабиринта? Иди все время налево или направо, бля, хуй его помнит. Давайте вот налево. Давайте, да, да, согласен. Сверху есть какие-то значки. Сверху тоже значки, да, да. Вот это что они означают вообще, интересно. Внизу есть номер. У каждой комнаты 35388515 514 Ух ты, 516 А может нам э, говорится, в какую надо пойти? А вот где, я не, я не вижу. Сверху какие-то черточки, они все синенькие. Вот здесь одна красненькая. Ну, это свой, типо, значит, что, что это тупик просто и все? И да, и мы, мы хотим по стеночке идти. Давайте по стеночке. Я У эту картему просто. Я тоже пытаюсь. Так, здесь все хорошо. Блин, вообще Он все в порядке. Все здесь как-то безопасность какая-то жесткая. Безопасность. Велл, ты до нас доберешься? Здесь две полосочки уже красные какие-то, а что это значит-то вообще? Вот хрен его знает, это, надо это наверняка что-то значит, а мы не понимаем, потому что мы дауны. О -о -о -о. Ну, вот первая ловушка. Это изи ловушка, короче. Смотри, она, она просто типа воздух режет. Видишь, вот так вот. Ты, в принципе, Сразу можешь пригибаться на контрол и прыгать на пробел. Соответственно, ты сможешь даже без этого самого, без урона. Мы а можем просто взять и обойти ее. Надо вон ту комнату. Вот здесь, здесь поверили? Нормально? Вон две полосочки опять какие-то я чувствую нам Две сюда вот. это иногда нехорошо. Опа, ёбаный брод, нихуя себе. Так, а вот это опасность. Но нам туда не надо, слышь, Нам туда не нужно. Идайте ботинок. Уи. Все нормально, нормально, аккуратно. Слева, слева аллигаторы. Нет, аккуратно, нет, нет, нет. сверху, сверху нормально. над тобой! Что, <смех> что с ним? Что делают? Нормально, тебя даже не задели, нормально. То есть мы можем, в принципе, пробежать его есть что. здесь происходит? Ух ты, блядь, нихуя <смех> себе. Ебать, это что за херня, блядь? Не, туда не надо, туда в пизду, я Да смотри, смотри, смотри, что у него на хвосте одна нарисовано. Ну-ка. Там, там что, с востом, блядь, <смех> Слушайте, здесь какая-то херня с тремя полосками. Опа, минус. Крест, там, брос. Че, бегаем? МЛГшим? Да-да-да. Давай МЛГшим. Тихо-тихо. Без... Ебать, О -о -о -о -о! я то не пойду, я то не пойду. Сука, ну его нахуй. А, а, нормально, это изи. Да это изи, это изи, это изи. Давайте, обижимся. Аккуратно только, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чуть не обоссали. Здесь пусто. Подарок, подарок, блядь, отходите нахуй. Отойдите, блядь. Белл, тебе, Белл. Белл, тебе еще один подарок, бери. Не надо, подблять. Так, четыре полоски, четыре-четыре. Ну это мы где-то наверняка приближаемся, 510, здесь ой, смерть. Здесь... Тихо. Здесь Блять, здесь это поеботина, слышишь? Здесь этот кирн. Мне кажется, поеботину надо обойти просто, не? Мне кажется, поеботину нужно обойти и прямо пройти, прямо. Она нападет. Ну-ка, Андрей, иди проверь. Ну-ка, вот эта комната, что Не, она не нападает, слышь. Это изи. Это она на белого не нападает, на тебя сейчас нападет. Подожди, Андрей тоже черный, блядь, кабон. Да, иди сюда. Она тебя не тронет, не переживай. Хороший, ути буди ручно, а. Да. Погладьте. Быстрее, быстрее, Андрей! Господи, Андрей! Андрей! Иди нахуй! Они просто сдувают, аккуратно, да? они просто сдувают в центр. Артем, давай! Блять, слышали, иди ребят, иди плохи... <свят> плохие новости. И нам ну обратно. <свят> да, здесь, <свят> здесь, здесь все тупик абсолютный. Тихо. Тихо-тихо. Господи. Так. Она чуть не сожрала. Тихо-тихо. А да, сюда можем а, пройти а, еще, а, кстати. А, нет, а, нельзя. Я не успел, я не успел, я не успел. Андрей, ты где? В смысле? Я здесь. Вот сюда. Иди сюда. Не плачь только. Мы сюда можем пройти. Давайте, чтобы мародер первый Давай, блять давай. Проверил эту комнату и следующую. Да, и следующую проверил. Направо тебе, только направо. Я вижу, вижу, Тихо, тихо, тихо, пацаны, все нормально будет. Я расскажу, тихо. бляски рот, это пиздец. Тихо, тихо, тихо. Сыкотно? Да, нормально. Тихо. Секрету я посмотрел уже. Блять! Сука, здесь лава, нахуй, ебучая. Ты понимаешь, ты просто так туда пошел, как бы. Мы за, ну с да, этой комнаты да. видели, что там лава, да? Но ты блять, даже не подумал об этом, блять, да? Блядь, да? да вы чё у меня, блядь, путаете? У меня, блядь, топографический кретинизм. Какого хрена вы издеваетесь над старым человеком, блядь? что на хуйня, я не понимаю. И мы по центру не ходили, нам куда-нибудь да, да, в надо туда, да? давайте туда, туда. Стойте, О, вниз, вниз, 5. нашли, нашли. Вот она. Да, это, это спуск вниз, это на следующий уровень, погнали. Ой. Андрей, Отлично. давай сюда же, да. Изи. Вот мы и нашли. Тут хилочка есть, Который подбирает, как в видушке. О, я сюда не пойду, мне этого уже хватило. Сами прыгайте по этому дерьму, блять. Здесь что? Ботинок. Так, опять какое-то дерьмо. Не подходи близко. А я ботинок забрать. Аккуратней, Тма, Тма, Тима, он коцает, он коцает. Блять. я вижу, что коцает. Я хотел ботинок забрать. У меня ботинков нет. Так, вот сюда, киньте ботинок. Сейчас, сейчас, иду, иду, иду. А, все, все, Андрюх кинул. Нормально? Нет, там хуйня какая-то с, с потолка вылезла. Че за пиздец? Где, Сначала просто нормально, а не, на самом деле нет. Пойдемте М -м -м. дальше, пойдемте дальше просто здесь. Только аккуратно, Давайте аккуратно, пойдем. аккуратно. Давайте вот сюда налево Посмотрим. Ботинок кидаю. Блять, смертельная это ловушка. Хуйня. Сюда нельзя было. А Минус ботинок. Все, ботинка нет. Ребята, кто них ботинок, порядке, готов все. отсосать за него. Блядь, а вот эти мишки Правда, ебаные, все, смотри, вам, блядь, а это хуйню, блядь. У меня ботинка нет. Здесь у нас какая-то херня тоже. Бля, что-то до хуя смертельных ловушек на этом уровне. Можно мне носки хотя бы кинуть? Я Фу. так и не понял, кто-нибудь из вас запер, что за красные лампочки. Блядь, вот хуй их пойдешь, да. понимаешь? Надо было что сделать нам с тобой. Нам надо было с тобой посмотреть, какая лампочка и где перед вот этим спуском вниз была. Вниз! Опа! Еще, да еще ладно. вниз! Это блять, Давайте, блядь! Пацаны! Следующий уровень нахуй! Смотри, здесь везде по 4 красных этих. Красных тех. А! Блять! Заебали фоткать нахуй, пидорас! Средняя фотография. Да. А, блять, мои глазки. Тут ботинок есть у чувака, дайте я его возьму. Че-то мародер потерялся. Я ушел просто дать. Без мародера, наверное. Да, вот пипедики, блядь. А я видео снимаю. Я даже туда один а ты, значит, письку драчу. Где вы, блядь, пидоры? Стойте. Сам от нас ушел куда-то. Бля, стойте, я просто. А вон вон ты, смотри, тебе налево сейчас. Я так и делаю. Еще один ботинок нашел. У меня теперь два разных, правда, ботинок. Давайте пройдем. Всё, иду, да, иду, иду, нет. сейчас присоединюсь к вам Смотри, смотри, смотри Эй, какой? и как я здесь... На беги, в... Направо беги В смысле, направо? право? Нига, на беги Налево к право рам, рам, Нет, направо! Рам. Успела продамажить? На. ну на десятку всего Ебать, чё тут за магра? А, ты там? Нормально, что там за херня это, херня хорошо, у вас? Гра... Просто прямо пробегите, здесь нормально Аккуратнее только Блять, О, так да спокойно, киньте бакетинок на всякий случай Нормально? Просто, блять, я Что там, что? Блять, сука, нихуя, ты спасся от этого дерьма, красава. Да. Пушка прямо в лицо, да, пиздец Ну все, она уже активирована, она уже не будет шмалять. Если хилки найдете, я буду признателен, но то у меня что-то все плохо. Ага, вот так аккуратнее, блять. Так, понятно. Но мы все живые, опять стюнички, блять. Это самая опасная, блять, походу ловушка здесь, блядь. Смотрите, как можно на изи вообще проверять без ботинок. Как? Забегать убегать, типа? Ну, а да. зато если это смертельная ловушка, ты забежал и отъехал. Поэтому Нет. не надо. Да. Да я уже чекал, так кому он Да и ты умрешь. Не. Давай, иди. Ну кто да, здесь да, чекать да, будет? Ну здесь ты, А, ну здесь Изи, ну, давай. Вот только спрят... если бы мне проход не закрывали, чтобы я мог оборону. Обратно... <смех> <смех> давай вот эту обойдем, <смех> это да. Иза, да. Вот это вот Иза просто. Блять, у меня 33 хп. Ой-ой-ой. Ботинки есть? А! Артём. а, А, А! Ботинки есть у кого-нибудь? Один ботинок остался у Андрея. Один, блять, больше нет ботинок. да да да да да да Живой? Себе. Да. Да. Она, Корректор блядь, хп. меня, меня то... все равно продамажила. 15 меня тоже... хп, блядь, осталось. У меня 42, блядь, я тоже нормально продамажился так. У нас звонил Вэлл well, самый здоровый. Вэлл, well, теперь ты будешь чекать, блядь, эти комнаты. Иди сюда, блядь. я так и делаю. Все, в эти комнаты. Ботинок, ботинок, ботинок. Ботинок, сука, великий мой, блядь. Мечтаю. Я нашел выход! Ай, блядь, пидор! 22 хп! Отвечал его! Ты нашел выход, где ты? Где? Где? А, ай, чуть не отъехал! А, а, я жив! Сука! Сука, где Вэлл? На карте, на карте, видите меня? Иду. Да-да-да-да, мы идем. Так, вот смотри, на выходе, короче, одна полоска. На выходе одна. до этого... это было три. Это странно тогда очень. Может быть, это показывает, что там... сейчас две... Сейчас я две полоски вижу. Я одну вижу. Рис-ловушки? Может быть, это рис-ловушки, реально типа у риска? Не да не знаю, вот комната смерти, блядь, там одна Блядь, когда мы выберемся с этого дерьма, ёб твою мать А, мы на пятом этаже Видимо... из восьми Вы чё, охуели а, нахуй? А ты знаешь это? Ну, потому что, видишь, смотри, написано, короче А, пять вот а из восьми, точно <Да>. Ебануться Сука <сOR> <сOR> твою ма... Так, а здесь можно жизнь боль как Это какая-то херь, это, это? А, а! Нет! <сOR> <сOR> нет! <сOR> это что это? Ну а, ну, нет, нет Это это, пришел, в ебало получил, называется Блядь, нет, блядь, очень плохо Очень плохо. Nee. О, смертельная ловушка, что то я не упал, блять че то мы в тупике Да, это пиздец, я вообще закрыт, там я все, что смог обследовал, и там полный пиздец, Ну, придётся идти туда Ну, это без варика, да Я туда ходил, там Давайте Там хорошо, говорит Там хорошо, да, там великолепно гамбургеры раздают, блин Они тебя не задевают, типа Вы чё? Я Встали-то Давайте, куда здесь двигаем? Я пошел. Ну, а? надо сразу идти, идти. А, прощай, а, типа. прощай! Мишки! Это не мишки! Что это? Черепа? Ванила! А, блядь! Ванила! Смотри, а там было уголки. место, где можно постоять, наверное, было и не сдохнуть. Но это не точно. Говорит: я так проверял уже. Нормально. Я нашел способ, изи. Нету баксов. Кто первый пойдет? Давай, черный мужчина. Черный женщина, женщина вперед. А, черт с тобой хорошо. Так, это, это, нет, это не страшно. Это не страшно, это не страшно, это а! не страшно. А! Блять, меня сзади убило! Говорит, не страшно! Так, ладно, у нас кто остался? Андрюха, да, да, да, и Нофакс, давайте. Там нормально, да? Да-да-да, у меня 6 хп. У меня 15, блять. Ты хочешь рискнуть? не не сюда не надо. У тебя мало хп. Давай к Андрею, случай беги. Потому ты так можешь пробежать спокойно, они центра не задевают. Тебе главное успеть пробежать, вот когда она ну, видишь, да, с левой стороны, во-во-во-во-во. И вот слева заходи, заходи, изи. Вот так вот, нормально. Ну, болгай, бля. бля, мы ботинки хотя бы найдем себе. Вот, вот вам бы ботинок неплохо, хотя бы один, да. Здесь просто холодно. Здесь просто холодно, говорит? А здесь они что еще у нас? Смотри, они сейчас таким образом всю игру проведут. Да-да-да-да, да, да, да, просто говорит, на рандоме, ты смотри, типа. Ты это какая-то штукенция. короче, не, под, не подходи а к ней, наверное. Такое? Не подходи Я к ней, не это купить. не самое лучшее, да что то ссыкот-то, блядь, в этой игре так работают ботинков, ботинок-то нету. Да не, вроде изи, слышь, Вроде изи. Вы оба так сейчас делаете, ты и Андрей. О, какая-то хуйня вылезла, смотри. Блять, Страшно! Мам, я боюсь! Мама, блядь! Ебать! Страшно! Нормально, бля, яйца в кулак, давай, погнали! Ты хочешь выбросить из этого ёбаного лабиринта, нахуй? Больно! Очень сильно. Яйца в кулаке, это больно. А, вот здесь. Пухай! А а живой? Сука, нет! Минус! А где Андрей? У меня 6кп было, я отъехал. Блять, я не успел увидеть тебя даже, как ты умер, ёб твою мать. Тём, ты последний остался. Страшно! ты последний, ты последний, ты последний. Тёма... Тёма... Тёма как всегда МЛГ, что блять, блядь, какого Все сдохли, блядь, Тёма убивает. Бам! Ёбаный в рот! Нормально, тащишь! Нормально! Это что за хуйня? Блять, пизду. У тебя мало хп, да? Так тебе да. опасно туда заходить. У них. Это что за пиздос? А хуй его знает. Это, Это лазер, короче. Его, от него, видимо, прятаться нужно. От него вроде Он изи. На... Да. <смех> Блять, ты ебать, ты тащишь, вообще умирать не хочешь. Мне кажется, на самом деле, здесь игру <смех> можно без ботинок пробежать на изи. <смех> да, на Изи. то, -то я сварю, мы <смех> <смех> такие. <смех> мы все троем такие живые, блядь, на Изи пробежали без ботинок уже, блядь. <смех> <р> блять, че эти полоски означают, мы Я вообще не понимаю, что они означают. <сас> Можно загуглить? Ой, блять, вот эта классная <сас> комната мне нравится. Блять, <ши> может быть <сас> <ихи> <сас> такие самые опасные комнаты и ведут бля, к, к победному, блин, какому-нибудь э выходу? <ф> что <санов> это за ебала? А, это огонь вот огонь как он? Может, нет? Да, он, да он, типа... это херня ножницы типа. Из меня какая-то не такая опасная, кажется. Тихай! Тихай! Все, это минус! <свят> Слушай, ну, мы долго <свят> продержались! <свят> вообще! Очень а за а, будет интересно? Интересно? а за смерть? что за ловушка? Уйди, ты, к черню! Что это за? И пауки! Пауки! Это пауки? Это реально? Нет, это не пауки, здесь. это Нет. что это? Я не знаю, что это, чуть, Я, знаю, чуть, что чуть это но дичь. выглядит оно стр ⁇ И звучит Блин, оно не так... Звук неприятно. такой, блять жесткий, да! Ну, кажется, это самая Ой, мучительная смерть, смерть. знаете, ребят? Ты такой, типа, ждешь, ожидаешься. Что за хуйня? Что это? Точно выбраться нельзя. а Это минус. Шарики. Это шарики было. Сука. Я думаю, на этом можно закончить. Ребята, спасибо большое, что составили компанию. Спасибо, Тёма, спасибо, Юдус, спасибо, Ванила. Скажи что-нибудь напоследок всем. А вам тоже спасибо. Всем покусики. Спасибочки, пока, ребята. Респект вам. бай вот такая веселая великолепная игра сегодня у нас была, ребята. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк, написать комментарий, поделиться видосом со своими друзьями и со всеми вообще, кого вы знаете. Пожалуйста, буду вам очень сильно благодарен. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, конечно же. Ну а на этом все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. А также новых CD-строи Ваниловел, Love на ребят в описании. Пока, всем жестких респектов. Йоу! Всем респект, братва, с вами родилось 120 гигабайт Ай! и, блять, что это? Я не хочу такой видос писать, мы пидоры. Нормальный видос получится, что ты? Дайте еще раз, я еще раз буду. Давайте запишем видос обос. Сейчас же будете запарывать мне, блядь, специально, да пизди, блядь? Большое молодец, спасибо, Андрюша, спасибо большое. Всем респект, братва, с вами Радио 120 гигабайт и сегодня мы будем играть в игру, которая называется. Блять, ну что, ну короче, ладно, в пизду, давайте играть нахуй, мне похуй. Я я знаю, что в этом сделаю. Запишу отдельно музыку <laughs> из игры, наложу ее, да, вас вот таким образом удалю, а сам перепишу, блять, по, по пизду. Сейчас мы так больше время потеряем.